Ой, насчет спасения застрявших не переживай, я столько документалок по этому поводу посмотрел, ты бы знала. Так блять, а что еще взрывается, пиздец. Ну ладно. Зачем вы это делаете? Не качает, качает. Укачала. Алкоголь, утри меня, я король танцпола. А, чпокни бочку, чтобы она выпала. Я такой нихуя себе озвучка, блядь. Эй, hey, всем привет, с вами Тимур Лайп и сегодня, да, наконец-то спустя столько времени вернулся, мы сегодня будем смотреть Валеру Гостро, да, я давно не смотрел ни творчество Ай Майлза, а Валеры, кого угодно, я только не смотрел творчество, потому что был занят ебаными экзаменами, которые сказали, сдавайся нахуй, либо ты идешь нахуй, то есть вот такие были предложения для меня. Я такой, ну ладно, окей, сдам тогда, и потом уже будут заниматься вами. И так что вот, спустя столько времени, я наконец-то вернулся. Так что вот, погнали смотреть. Видео называется как раз начал ходит 2», но я первую часть не успел посмотреть, так что посмотрю, может быть, давно как-нибудь потом посмотрю. Mm -hmm. Алло? Меня, меня слышно? Ну да, вот это Алло. Я так звук на все. просили, добрая японская игра, где красный чел пытается дойти на пикники какие-нибудь. Продолжаем. Пикуники. Цель. Отправляйтесь в путешествие. А Этот квест очень интересный. Такой же интересный, как Magnum квест бесплатная. Блять, вот э, не прошло и две минуты, как уже даже не минуты не прошло, что уже появилась реклама какого-то. А, мобального говна проекта, который похож на какой-то старый проект, который все уже верюсили, хуй знает кто. Гонь, конечно, каких-то непонятных местах тупейших. Это? Я ж, сука, не продажный, как некоторые. А, вы думали, я продажный? Не, нихуя, так что вот. вот трубы. Я не могу в них залезть. Таинственный лес, какие-то шишки кругом, грудная клетка. Хм. Шишки. Ладно, тут уже додумывайте сами. И грудная клетка. что к чему вообще? Знаете, у А куда должно привести меня приключение? Можно мне кто-нибудь объяснит? Ёпту, шут. Ай! Принцесса Бубальгум? Это могло бы плохо кончиться. Ну, для тебя, если бы на меня упало. А, это не трубы, то есть. Пинты забирают, понятно. Этот робот сейчас весь лес вырубит. Каков мерзавец! А мои друзья еще и застряли. Спаси их. Ой, насчет спасения застрявших не переживай. Я столько документалок по этому поводу посмотрел, ты бы знала. Help, ладно. А зачем вы там позастревали? Вы типа прям планировали или что? Я не знаю, зачем я собираю халявные деньги, но типа бабосы. Да. А бухать мы на что будем? Вы что? Я, я же два дня как пил. Вот смотрите, видите, позрячка. Вот он тоже такой. Видите, почему у него глаза стеклянные и черного цвета? во во во Озеро Гамна. А! На помощь. А шатарешься, ничего а. не угрожает даже. Он на бревне стоит. Ты спасен! Лист. Спасибо, что спас, а то так бы и жил на этом дурацком дереве. Ты же лист, ты живешь на... А нахера я тебя спасал, ты просто упал! Ау! Уф, из этого камня не проехать, не пройти. Поберегись! Шишка, блядь. И чё? класс. Так Блядь, а шишки, чё, еще взрываются? Пиздец. Ну ладно. Тоже лист, я думал а где, а как спасать? Ну, типа стак, степ, систер. Ладно. Взрыва шишки в таких ситуациях откровенно незаменимы. <свеч> так, это фрукт или листья все-таки? Или... <свеч> Спасти еще одного застрявшего того. Эй, ты, помоги мне слезть. Вам же абсолютно плевать, вы же просто на моих глазах прыгаете вниз. Ну зачем вы это делаете? <свеч> а нафига я тебя спасал? <свеч> это Псует странный лес суицидальных овощей. Вот. Это вот... <свеч> тупое авокадо, неадекватный лук и кусок мяса. Банда снова <свеч> в сборе, пойдемте обратно в деревню. Ау. Опа. А робот никуда не делся. Что же делать? Есть одна идея. Что-то я чую, я крайний, да? Эй, ты! Просто молча стоял там. Окажешь еще одну услугу? Пни вот эту штуку. А я среди вас не вижу инвалидов. У всех Ноги есть. Слышь, пинай. Просто ни за что, по сути. Ха, получилось. Псс. Шо. Не хотите расширить штат на постоянку? Но ну, я не знаю, брать, непонятно кого. Не, ничего, ничего, я умею делать вид, что я ничего не слышу. <свят> а как насчет испытания? А меня не хотите спросить? Абсолютно да, вы, нет. слушай, ты вроде за правое дело. Может, хочешь нашу организацию? О, как хорошо, что вы спросили. <свят> не хочу абсолютно. Здорово, приходи в клуб. <свят> а мое мнение, когда-нибудь вообще <свят> будет учитываться? Да бей. Мое мнение в Шерлоге, как оно учитывается? А нихуя? Лиз до клуба, обычно потом проблема с них выбраться. Как шляпу эту снять? Не mm -hmm. хочу в шляпе ходить. Ем mm -hmm. медведь, ноги у него накачаны. <смех> а может белка? Так, кстати, а ты кто? Меня выжимало в клуб не пустил. Хамлот, трамвайная. <смех> <Ты> красный. <смех> О, взаимно. Хоть кому-то не нагрубил. Что со мной не так? На, Пну его хотя бы, чтобы не расслаблялся. Что ты пнул? Мяч? Дурак что ли? Мяч красный. Я красный. Похож на мяч. Делаем выводы, ты быканул. О, вот, <смех> еще домик. Нормально. Эй, привет. Я занят немного. Пытаюсь придумать концовку к новой песне. Вот почти почти уже. Слушай, ты не хочешь помочь? А давай я как раз похож на ноту. Офигенно! Я все подготовлю. В смысле, а что мне делать-то? Пинай колоксон, как только красный кружочек упадет на желтый квадрат. Погнали! М Идеалити! Прямо здорово получилось! <связывая> Я старался, наверное. Так, ну, так, да. сейчас только отредактирую и все. Что-то у меня подозрения <связывая> какие-то, слушай. Ну, готово! <связывая> настоящий шедевр, слушай! <связывая> Че <Чё> это такое? <связывая> Листик, что ты сделал? Ну как да. все? Спасите. <связывая> Без тебя микс не очень так бы получился как бы, как бы так себе. Ну, ну не, да. не очень бы. <связывая> не качает, качает. Укачало. В общем, да, спасибо за помощь, считаешь, что тараяли? После той шишки взрывной, и после этой музыки, ну, да, вообще возможно. Цветочная шляпа. Чунга-чанга, мадафака! Чё, нкача, Опа, Саншайн запаха. Клуб! Мне можно? Добрый день, желаете войти в клуб Саншайн? Пять секунд. Ну да. Приступаю к анализу лука, прошу Хорошо. вас не двигаться. Да у меня лук просто бомба, лев mm -hmm. просто, я цветочек. Ваш лук недостаточно пафосен для этого клуба, наберитесь пафоса и возвращайтесь. Mm -hmm. Охереть, Сделать себя нарядным? Извините, извините, в смысле еще наряднее? Я сейчас такой скандал учиню. Оба! Не пафосен. Шляпа-карандаш не пафосен? Ты что, оборзел? А что мне сделать-то? Как выглядеть пафоснее? Знаешь короля диска? Mm -hmm. Он лучше всех клубиться. Вот мне так же. Клубиться. Я король диска. Я хочу mm -hmm. клубиться. О, магазин. А я решил отлить тут свой магазин. И сижу тут такой, весь из себя купец. Mm -hmm. Но никто ничего не покупает, все клубятся. Блин, я тоже хо. Mm -hmm. О, какие очки, слышишь... Хочешь купить эти клевые очки? Да. Но они вроде пафосные. Эй, ё, чё, кого пускай в клуб, я теперь выгляжу круто, йоу. Добрый день. День добрый, хотел ты сказать, йоу. Приступаю к анализу. Решение принято. Лук признан удовлетворительным по нижней планке. Ты что, чё, запчасти лишние есть? Не, ну серьезно, солнышко, этому тренду уже сто лет в обед, но так и быть за старания. Пожалуйста, заходите. Сейчас спас... Блять. Просто одел вот такие же, как у меня, очки. Я бы сейчас также могу сидеть спокойно и на вас смотреть. Смотрим, и какие там луки у ваших посетителей. Это, это класс. Мы в тренде. Я что-то не понимаю в пафосе или что? Да. Этот клуб построил Sunshine Inc., чтобы тут жилось веселье. Пока они вырубают наши леса. И mm -hmm. народ пляшет, ему реально пофиг. Мы даже не знаем, откуда ты. Вдруг ты шпионишь? Разве я похож на шпиона в этих пафосных очках? Не особо. Не особо похож на шпиона. Не особо они пафосные. Отстой тогда. Видишь вон того робота? Я робот. Он называется моё... Королем Диска. Никто не осмеливается вызвать его на танцевальный поединок. Mm -hmm. И если ты правда, за нас-то ты его легко перетанцуешь. О, да! Размажь его по танцполу. Мы наблюдаем. Класс. Подходи, пес! Я? Ну-ка, освободи танцплощадку. Лучше апати должен танцевать! Оп-оп-оп! Так, этим уже не наливать. Алкоголь фу! Удри меня! Я король танцпола. Так, мы биться будем, нет? Давай батл! Так, перетанцировал батл? Лягушка сказал. Какая еда... Сука. Теперь я король диска. Запоминайте движение. Фу, лох. Фу, не лох. Без yeah. шансов. Просто развалил робота. Просто в хлам. Ну вот теперь понятно, что ты тягаться с роботами ты не боишься. Держи, пригодится, когда пройдет время. А я видел там дерево. Кстати. Карточка? Лип-карточка? немедленно перестань. Да я там таких, как ты, танцевал. Я видел одно дерево, у него было. А меня пустили, лошара. Мы узнаем, что хранит в себе дерево с лицом. Mm -hmm. Так, здесь какая-то лаборатория, вот ты где. А мы тут здесь переживали, друг. Добрый день! Мы рады приветствовать тебя! В эль бунко! Mm -hmm. Что? Какой нафиг Эльбунка? Это бункер на другом языке. Ты выдумал это слово. Зато оно прикольное. Господи, какое классное в этих очках. Да, я нет. тоже. Нет. Только старее. На самом деле, мы на заброшенной станции метро. Именно mm -hmm. здесь мы разбили свою базу. Пойдем, mm -hmm. я тебе все покажу. Вот оно. Сердце Эльбунка! Он же ненормальный просто. Да хватит уже. Это не бункер, хватит называть это Эльбунка. Mm -hmm. Эльбунка. Ты наверняка знаешь корпорация корпорации Sunshine Inc, которая выдает всем деньги просто так. оказывается, не просто! Да ладно. Да Мистер Sunshine утверждает, что собирает мусор, но на самом деле он лишает региона ценных природных ресурсов. Да Через ладно. пару дней они вырубят все деревья и придут рубить дома. Мы же в деревьях живем! Короче, давай взрывать робота. Рассказать да. о вылазке подробнее. Да тут, по-моему, и так все понятно. Там да, мы тебя уже на месте подожжем. Что? А, подождем. далее огромного лесного а -а. робота. Просто отвесь роботу пендаля по готовности. Ну здорово. На тебе. Обнаружена агрессивная, агрессивная форма, форма жизни. жизни. Ну, наконец-то хоть кто-то признал. Перехожу да к обороне. Эй, сюда. Берегись пилу. Mm -hmm. Какая пила. А! ёп. Берегись пилу. Я помню. Она пойдет справа налево. Ёп. Берегись пилу. Так, ну молния два раза в одно место не бьет. <laughs> <связать> <связать> Берегись пилу! Я доберусь до тебя направо. О! Как же просто. Пина ее! Кого пилу? А за кого ты воюешь, Лист? <связать> Давай я что зря не качала краножную мышцу? На -те, на -те. <связать> вот э, шишки убивают, ребята. <связать> Получилось! Без тебя у нас бы ничего не вышло. Класс. Спасибо. А это кто приперся? Добрый день. Аааа! Кто что-то такое? Как ты нас нашел? Какой же я крутой, вы посмотрите! Ты опять дверь не закрыл? Я всегда дверь закрываю. Она была открыта. Виноват. Просто вроде секретная база. Просто дверь закрыл, такой человек говорит: вы шо, пацаны, я тут проходил мимо, дверь была открыта. И он такой. Ладно, виноват. Просто обычно охранник в магнителе пятерочки. Копия. Виноват. Роботы Саншайн у нас кукурузку собирают. А взамен дают нам деньги, только уже не знаю, нафиг они нужны, мы там супер богатеи. И я люблю кукурузку. Но еще немного, и мы так совсем без кукурузки останемся. И у нас наступит голод. Так что, пожалуйста, поломайте робота. А почему бы и нет? Дай вперед, команда! Пойдемте напинаем его железную задницу. Mm -hmm. О, спасибо! Так, стой, а ты какого хера радуешься? <с я же не согласен. Почему я должен помогать? Потому что в модных очках. Я красный, я в очках. Новый план, Робот. Вот я говорил. Я иду. Спасибо, что помогаешь спасти деревню. Очень мило с твоей стороны после того, как мы тебя в клетку посадили. Прости, что чудовищем называли. Да ничего, просто сам теперь несись свою деревню, понял? Короче, выпуск пиздатый. О, мне очень понравилось, конечно, эти шуточки, Господи, след для детей? то прикольно. а кстати, я недавно а, игрушку выходила. монстр не хантер, Mo, не монстр хантер, а как-то там. короче про зверюшек. там такая же хуйня была, там короче. праздный слово. А, засуньте бочку, чтобы они. Ч... а чпокни бочку, чтобы она выпала и я такой, нихуя себе озвучка, блядь, это пиздец. А, еще, мне еще больше сейчас кажется, что детские игры, которые выпускаются, они слишком какие-то очень взрослые. И если бы ребенок бы нихуя бы об этом не подумал, а мы-то взрослого уже все знаем прекрасно, но это пиздец. Эта игра тоже э, с прикольчиком, как говорится. Ну ладно, шишки шишками, но, как говорится, обед про расписании. Спасибо, что меня сегодня смотрели. Всем спасибо, всем пока.